Облако рай, пойди его угадай Найти, узнать и понять невозможно Какого цвета и где скажи, пожалуйста, мне скорее ты там, где соскать невозможно А я от мысли дрожу, что никогда не найду Хочу забыть, убежать, закрутиться В грусти лечусь, душой на небо я рвусь В густом тумане ищу свое счастье Быть может кто-то когда мне откроет глаза Увижу его сквозь ненастье Но нет его и опять не устаю повторять Живя надежды я встречи с тобою